Я специально нарисовала чуть выше. Почему чуть выше? Потому что так всегда. Преодолев некий кризис, вы становитесь больше, масштабнее на этот кризис. С высоты этой точки вы смотрите сюда и говорите, «Боже мой, ну как я вляпаться в это мог или могла?» Но все же было видно. Помним, да, такое? Mm -hmm. То есть мы теперь, смотря на себя тогда и на ту ситуацию, на тех людей, и, «Боже, это очевидно!» «Как вообще?» Туда. С ним, с ней, но на самом деле не стоит сожалеть долго, потому что мир уничтожил, опять киш-миш, нужно просто понимать, что когда кто-то, пережив нечто, ну, например, вы только выходите замуж, у кого-то уже три развода. А, и он говорит, а ты не пробовала узнать про родителей, про родословную этого молодого человека. Вы сразу не видите его копытом, как пахнут, этого человека доброго. Он, понимаете, у него таких ЗДЦ уже Он с высоты да, своего он так смотрит и понимает, как быстро вы сиганёте туда, откуда доставать вас долго, выкобыли вы еще к тому же. Я не говорю о том, что нужно прислушиваться к любому опыту. Редкий человек разделяет свой опыт, то есть есть информация, есть эмоция, и есть соль опыта, а есть боль опыта. Боль опыта всегда с горечью, она, она с кровью, то есть человек делиться с вами этим опытом, а на самом деле, почему вы не хотите его принять? Потому что вы прям видите эту боль, это как тягучая смола, как с кровяными сгустками, вы не хотите в это вымазываться, и все, вот оно потекло, и вы уже не слышите информацию. Но есть соль опыта, кристаллы, ценность, это когда у человека чисто, Прожил, отдышал, отпустил. Реально, не ну, в голове, да? не надо мне это. Я думала, что я э, уже давно отпустила, делаем тест, первые два-три вдоха, все, потекла, отпустила. Там и отпускать, и отпускать нужно. Именно когда эмоция отпущена, осталась информация, она носит такой расслабленно позитивно-дефинистический да. характер. То есть, хочешь – бери, хочешь – не – бери, и чем легче это говорится, чем больше в этом юмора, тем легче вам принимать этот опыт. Почему вы так любите королевскую Фаину, ее высказывания? Заметьте, она высказывалась так не в молодом возрасте. У нее было много боли, но у нее осталось много соли. И из этой соли она посыпала и посыпала. Да? Что не фраза, то первое, бери, пользуйся. Вот если такой опыт, мы его сберем с удовольствием. Мы видим, что человек не впаривает нам свою боль, он на самом деле не хочет за счет нас облегчить да, свою жизнь. И за счет нас почувствовать некое подобие единства, потому что он чувствует себя одиноким в, этом, в этой боли. А так он вас замажет в эту боль. И вы тоже таки сидите кистью, жизнь мазанную рядом. И вот он уже не одинок. И ни у, одного, ни, ни у одной ее мужики-козлы у вас уже тоже. И вам вместе хорошо. Ну и что, что козлов стало больше? Зато вы вместе. Вот так да, вместе веселей. Так вот, когда вы здесь, очень важно отпустить боль, выдох, ну, продышание, да, как угодно, и оставить только соль. Потому что вы пойдете с этим багажом, вы сможете этим поделиться, вы сможете эту щепотку добавить и себе, когда вы будете идти дальше и встречаться уже с другими. И есть действительно умные люди, а есть очень мудрые люди. Так вот лучше мудрость. Ум он, он все время требует доказательств и очень часто прокручивает одно и то же, а мудрость она просто берет свою соль из своего, посыпает, кусает и говорит: "А, да ладно, знаю эту песню, пошел дальше". И вот эти люди, которые сюда вышли, они тоже не едут на тренинги. Потому что, во-первых, у них все хорошо. Не только выбрались, боже, куда? Куда эти люди едут? Куда? Да, да, конечно, будт. Вот сюда они едут. И хорошо. И опять же, она собирается в путешествие или он? А, вы поехали на тренинг. Вы что, только из-за тренинг в каком-то смысле это операция. И вы опять предлагаете ему, да боже мой, ну пусть развлечется. И себе точно так же. Ну поработали над собой, выбрались, хорошо. Отдыхали. Там, где все включено, или там, где в принципе ничего не включено, но очень интересно, куда-нибудь. Лишь бы отдохнуть. Как только вы отдыхаете, слазь, все, тогда у вас начинают...